Смартфоны Vertex реально самые защищенные бюджетные смартфоны. И при этом не похожи на кирпич, в отличие от обычных китайских защищенных смартфонов. Смартфоны Vertex защищены от воды. Они не боятся купаться. Даже в грязи песок и частицы земли не могут попасть внутрь защищенного корпуса смартфонов Vertex. Смартфоны Vertex можно без опаски доверить ребенку. Смартфоном Vertex плевать на любые неприятные сюрпризы любые неудачи и даже катастрофы. Что бы ни случилось, смартфоны Vertex можно просто помыть под краном. И будет как новый. И даже стирки не боятся смартфоны Vertex. Смартфоны Vertex. Самые неубиваемые из всех бюджетных смартфонов. Vertex. Самый доступный из всех неубиваемых смартфонов. Самые народные смартфоны от 3900 рублей. Ссылка на самые хитовые модели с доставкой по всей России в описании. Спасибо тем, кто просмотрел и прослушал рекламу до конца. В отличие от остальных, я считаю, что зарабатывать нужно честно, не выпрашивая донаты, а, например, рекламировать достойный продукт. Сегодня я хотел бы поговорить о Сергее Брилеве. Как, наверное, многие из вас слышали, Алексей Навальный несколько дней тому назад заявил о том, что Сергей Брилев и его жена Ирина являются гражданами Великобритании. Его жена оказалась управляющей компанией многоквартирного жилого дома в Лондоне, сама же она явилась собственницей квартиры, купленной в этом же доме в 2016 году за 700 тысяч фунтов. Они нашли данные об этой супружеской паре в списках избирателей лондонского района Нотинг Хилла, а по британским законам в эти списки могут быть внесены только подданные, то есть сами граждане Великобритании. Сергей Брилев занимает должность директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам, но это тот самый, у кого самый длинный язык, для вылизывания задниц высокопоставленных российских чиновников, в первую очередь Путина и всей его компании. Он ведет свою собственную программу «Вести», кроме того, он участвует в работе Совета по внешней и оборонной политике страны. Вот здесь очень интересно. После заявления Алексея Навального оператор и корреспондент телеканала «Дождь» отправились в туда для того, чтобы заснять недвижимость пары брилевых. Они опросили жильцов дома, нафотографировали там все, и многие из них опознали телеведущего. По словам журналистов, когда они вернулись назад со снятым материалом, они встретились с брилевым лично, и тот заплатил им деньги для сокрытия полученной ими информации. До этого жена Брилёва Ирина отвергла наличие у нее и у ее мужа подданства Великобритании, как и дорогой недвижимости. По ее словам, документы, представленные в расследовании Навального, относились к тому времени, когда они вместе с Брилевым работали в Лондоне, якобы с 1995 по 2001 год. И вот сегодня, несколько минут тому назад, Сергей Брилев разразился большим постом в Фейсбуке – вот что он пишет. Подтвердились мои опасения. Расследовательские таланты Алексея Навального сильно преувеличены. Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства, факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС. Сотрудники в губ не госслужащие, то есть никаких законов я не нарушил, к тому же по характеру работы доступа к гостайнам у меня нет. Чистую правду сказала и моя жена Ирина, у нее британского гражданства нет. Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам. О каком расследовании идет речь? Мы никогда ничего не скрывали. Вот, собственно, и все. Хотя нет, не все. Я свою профессию люблю. При этом понимаю, есть журналисты хорошие и плохие, как и юристы. А юрист Навальный повторил утку коллег с дождя о том, что Чита Абрилевых пыталась подкупить Стрингера. Но девушка, после «Филиппик мой адрес возьми» Да и признайся, что нафантазировала. Кстати, молодец, что нашла в себе силы. Но какие же молодцы в кавычках те, кто все это тиражировал. И еще один момент из профессии. Навальный утверждает, что я пытался замять тему Петрова и Баширова. А ведь именно я спросил о них Путина, когда модерировал пленарное заседание Восточного экономического форума. И в заключении, о том, что недорасследовали. На днях в соавторстве с британским историком, да, признаюсь, Алексей Анатольевич, я выпускаю книгу о советско-британском сотрудничестве в годы Второй мировой войны. Еще, сдаваться так сдаваться, у меня есть почетный диплом от Генерального штаба Вооруженных сил Гондураса, и мои уругвайские друзья собирались выдвинуть меня в почетные граждане Монтевидео. Ха-ха-ха. Видимо, этим постом, вот в такой иронической форме, Сергей Брилев рассчитывал, что все мы так посмеемся, улыбнемся и скажем. Ну, конечно же, за всем этим ничего нет. Ну вот, почетный гражданин в Уругвае или, например, какая-то грамота от Гондураса, нет, господин Брилев». Недвижимость Великобритании за почти миллион фунтов – это совсем другая история. К тому же непонятен факт, зачем Чите Брилевых гражданство, которое они активно пытаются скрыть. И не надо рассказывать, что у жены гражданства нет, а у Сережи Брилева якобы оно есть. Дело в том, что жена абсолютно четко сказала «у нас нет гражданства», а сейчас Сергей Брилев сам этим постом подтверждает, что у него оно есть, а якобы у жены нет. Неправда, в списках избирателей стояла чита Брилевых, так что и у жены гражданство есть. Как и факт того, что они пытались или, может быть, действительно подкупили корреспондентов «Дождя», лично я в это верю. Сначала подкупили – поняли, что они ничего не скажут, вторых, видимо, дождь засылать не собирается, вот и решили посмеяться, так сказать, над заявлением Навального. Я очень сомневаюсь в политических талантах Алексея Навального, но в том, что он сливает точную информацию, которую, конечно же, получает из близких к Кремлю источников, я в этом не сомневаюсь. Кому-то очень хочется ударить ближний круг Путина, в том числе, в самых отъявленных пропагандистов. Ну и, конечно же, мы ни за что не поверим в слова этого человека. И вообще нужно спросить, что он делает в Совете Безопасности своей страны, если является гражданином другой страны. По большому счету, ведь он может быть просто британским шпионом, а если хорошо копнуть, то все эти Скобеевы, Соловьевы, Киселевы и прочие наверняка являются гражданами других европейских стран. Для чего им это спросите? Конечно же, они знают, что целенаправленно разваливают эту страну и знают, что Лафара она или поздно закончится. А как только начнутся смутные времена, чита Брилевых одна из первых отправится в свой лондонский домик. Еще один из постов Сергея Брилева, выпущенный буквально недавно. Обратите внимание, какой замечательный текст. Куда из Москвы можно добраться? Пожалуй, только через Лондон. Пока не скажу. Командировка наметилась. Мечта. Но и по пути на один дальний-дальний заокеанский остров-осколок Британской империи в бывшем метрополии есть что сделать. Вот так вот заявляет, что в Великобританию ездят как командировочные. Но мы-то понимаем с вами, что, скорее всего, проживает он там постоянно, а вот в Россию летает на работу, для того, чтобы зарабатывать на промывании мозгов. Такой человек, у кого хватило ума все это провернуть, наверняка не дурачок и 100% знает, чем он занимается. Напишите в комментариях, как вы относитесь к Сергею Брилеву, и верите ли вы в то, что гражданина Великобритании являться абсолютно нормальное дело, и это просто пара пустяков иметь там особняк за миллион евро, и ничего страшного нет в том, что они сначала говорят одно, а потом сами себя опровергают.